Сегодня у нас очередной заказ, киосид. Сид же, да, у нас. Да. Вот так вот можно сделать, чтобы доехать временно. В первом положении заклинил замок, удалось снять хозяину самому. Сейчас мы будем разбирать личинку и делать ремонт. поменяли все необходимые детали сейчас будем собирать замок на место закончили ремонт поменяли все детали все замок стал новым все ремонт замка закончен работает вот так мягенько вставляется двумя пальцами все работает двумя пальцами и также выключается вот такой вот ключик получился у нас